Грегори! Что ты делаешь? А почему? Я не вижу! Я твой друг! Я уложу тебя спать! <мит> что за черт? Это за место, где я? Где я? Где я? Это самая пиздатая. О, господь всемогущий! Я готов уверовать, просто вытащи меня отсюда! Эти механические хуйсосы меня заебали, они повсюду! Как... как ты меня назвал? Мистер Салливан, босс, хорай, Я тут пять лет, я не сошел, но вы меня пять Завязывайте, пока я не достал свою вьетнамскую гранату.